Фильм Дмитрия Лавриенко, который он снимал в течение 7 лет, путешествуя повсюду вместе с группой. После таких фильмов очень приятно, что появляется такое творческое настроение. Такой теплый, передает атмосферу команды. Я в это время был и в Ленинграде, и мы занимались примерно тем же самым, может быть, на другом, на своем уровне. Поэтому это такая больше ностальгия. И я окунулся вот опять в, ту, в тот момент вот как раз ленинградского рок-н-ролла. Я вообще поймала себя на мысли, что несмотря на то, что творчество, группа аукцион такое довольно-таки, ну, нельзя назвать веселым, я сидела практически весь сеанс в И Вот мне было интересно увидеть, что группа жива и уже совершенно новое поколение совершенно молодых людей и восторгается текстом их долгожительства. Еще на плюс я еще думаю, что они найдут новых поклонников, и то, что фильм приехал в Жест, замечательное явление, конечно. Мне кажется, что последнее ⁇ это как раз самое главное явление, потому что аукцион-то был, есть и, наверное, будет. А то, что он приехал в в качестве фильма, это особая заслуга тех, кто это сделал, например. Мне больше понравилась какая-то внутренняя аукционная эмоция. Не каждому режиссеру удается поймать вот эту вот кухонную, пацанскую, свойскую эмоцию, которая на самом деле и является, может быть, самой главной составляющей музыки.